Брендон Дивайн, вы находитесь в самом центре этой истории. Что вы об этом думаете? Посмотрите, я думаю, мы увидели немало полезного. На самом деле это не тот дымящийся пистолет, на который мы бы надеялись. Я чувствую, что Илон Маск утаил какой-то материал. В частности, есть твит, в котором Мэтт Айби говорит, что он не видел никаких доказательств того, что правоохранительные органы специально предостерегли твиттер от нашей истории. Но это просто неверно. Я видела показания под присягой Джоэла Рота, бывшего главы службы доверия и безопасности Твиттер. Он каждую неделю перед выборами встречался с представителями ФБР и других спецслужб. Они специально предупреждали о том, что они назвали операции по взлому и утечке информации, сбросе российской дезинформации. И Джоэл Рот говорит, что на тех встречах ему сказали, что была, цитата, «слух, что речь шла о Хантере Байдене». Поэтому они передали эту информацию гигантам социальных сетей. ФБР это сделала и это гарантировало, что в течение нескольких часов после выхода нашей истории в эфир, за 23 недели до выборов, она была подвергнута цензуре. Теперь мы узнаем немного больше о том, что за кулисами в Твиттере велась дискуссия, довольно активная дискуссия о том, является ли это проблемой первой поправки. Прошло уже более трех часов, а мы все еще не видели всего, что они собираются выпустить. Он сказал, что на самом деле в последнюю минуту мы проясняем некоторые факты. Насколько вероятно вы верите, конечно, наверняка, что на него надавили правительственные учреждения. Точно так же, как на каждого, кто пытается обнародовать всю информацию, надавили правительственные учреждения. Но еще одна интересная вещь заключается в том, насколько мало Джек Дорси был вовлечен в это. Он, очевидно, был просто ошеломлен, похоже, людьми из его подчинения, которые намеревались подвергнуть это цензуре. И я думаю, что мы должны указать на цифру. Вы уже упоминали его, Джима Бейкера, юриста номер один в Твиттере, который говорит, что он говорит, что их осторожность оправдана. Теперь это исходит от вашего Лучшего юриста. Вы должны обратить на это внимание. Он, конечно же, бывший главный юрисконсульт ФБР, очень сильно замешанный в мистификации российского сговора. Что интересно для целей сегодняшней истории, которая, как я уже пять раз говорил, все еще разворачивается. Но Илон Маск ранее объявил, что этот выпуск документов начнется в 5 вечера по восточному времени. Да, и давление должно быть было огромным. Я помню, как только вчера, в среду, он встретился с Тимом Куком из Apple который угрожал, хотя Илон Маск теперь говорит, что он не угрожал, но он угрожал, как и Белый дом, что Твиттер в основном будет уничтожен путем удаления из магазинов приложений Google и Apple. И вот Илон Маск лично встретился с Тимом Куком, прогулялся вокруг пруда штаб-квартиры Apple и сказал, что Apple не собирается этого делать и никогда не собиралась этого делать. Очевидно, что, по вашему мнению, между ними было достигнуто какое-то соглашение. И, возможно, Илон Маск предоставил нам своего рода адапт или отредактированную версию всех материалов за кулисами. Потому что я знаю от адвокатов, которые участвовали в даче показаний на прошлой неделе агенту ФБР Элвису Чанусер. В истории с компаниями, занимающимися социальными сетями, есть гораздо больше, и что лучшие люди в Твиттере, такие как Джоэл Рот, бывший глава отдела доверия и безопасности, по сути являются лучшими специалистами по модерации. Он признался, что на одной из этих встреч упоминалось имя Хантера Байдена. Итак, хотя Марк Цукерберг молчит об этом, и хотя в этой конкретной свалке информации из Твиттера на данный момент 38 или около того твитов. Не было упоминания о Хантере Байдене, но мы знаем, что он был упомянут ФБО-гигантом социальных сетей. Так это появится в этой ленте от Илона Маска. Он что-то утаивает? Или просто Facebook действительно был первым из блоков, чтобы подвергнуть цензуре Нью-Йорк-Пост, и Твиттер последовал его примеру? Так что я не знаю. Я подозреваю, что на Илона Маска положились, и он сохранил немного информации про запас. Да, есть еще тысячи страниц документов комиссии Уорна за печатью, так что это соответствовало бы тому, как все устроено в этой стране. Рэнди Дивайн, большое вам спасибо. Рад видеть вас сегодня вечером. Спасибо вам.